Так, пробурили 50-й трубой обсадной. У нее встали 32 трубу. Здесь была старая скважина, рабочая, рабочая труба. Вот Насос купили, конечно, для обесинки не такой, который нужен. Без помпы он он закачать не может, поэтому проблем были. Тут два клапана стали и так далее. Там обесинская скважина. И вот перебурили на 50-ю трубу. Все, можно закрывать. Дождик пошел, грязюка. Он качает насосик, который без помпы слабенько оно ну, качает вот многие люди покупают такой насос без помпы который себе закачать не может потому что он дешевле а потом мучаются вот все хорошо важно пробудено. Вот мы сняли с того насоса, с обесинки. Видите, они тут и подматывали, они тут и а, этим подмазывали герметиком. Два клапана поставили, потому что не понимали, почему не закачивают. Еще и фитинг поставили на 32-ю трубу, которая, как правило, подсасывает. Вот такая беда бывает. Все, мы переделали, все пробурили. Колоец, в котором до воды 5 метров. Здесь хорошо. Скважина. А, сколько у нас получилось? 13. А, 12 метров. Все, замечательно. Так, пробурили скважину 50 трубой. Под вот такой насосик, который акварио, который многие покупают на абиссинскую скважину, с которой он не качает, то есть он без помпы сам не закачивает. Это насос только для обсадной трубы. Вот 50 труба. Вот напор у нас такого насосика. Тут до зеркала 7 метров, вот так он качает. Вот старая скважина уже подзаявилась в шахте. Шахка немножко расширится, и скважина будет тоже в шахте. Потому что здесь очень сложно помещаться человеку. Все замечательно. Собираемся, едем домой.